Всем здорово, чуваки! С вами, естественно, как все, Димасик, ребят. Сегодня мы играем на фруктовом коктейле, играем на этой казиношке. Ребят, уже сразу же бонус, кстати, дропается нам. Отличненько. Посмотрим, что с нее выпадет. Там, в общем, сегодня депозит у нас 50 тысяч рублей. Попробуем с этой суммы поднять полмиллиона рублей, ребят. Не знаю, получится или нет. Я надеюсь, что, естественно, у нас получится. И, в общем, мне пишут в комментариях часто, Димасик, какая лучшая казино-рулетка? По твоему мнению, подскажите, типа, хочу поиграть. Ребят, вот, в принципе, рулетка, сразу же вам говорю. Да, на фруктовом коктейле вот Просто лучше, я считаю, казино-рулетка Серьезно, тут можно подняться э, вот, вот отсюда, вода вот сюда примерно Вверх просто по карьерной лестнице И не только Кстати, 26 кусков нам выпадает стей-бонус И это уже отличный результат Уже 70 тысяч рублей мы имеем на балансе За буквально сколько там? Секунд 30, да? То есть все у нас пока мы прекрасно 3700 еще получаем э, В общем, пока мы как, как, как в сказке да, вот так Назовем это я не знаю, но я уверен, что казино рулетка как бы сегодня затащит, поэтому еще 6500 насыпать 76 тысяч у нас уже на балансе есть. И, конечно же, конечно же, это не может не радовать. Uh, так, я думаю, кстати, вот дойдем до 100 тысяч Именно по кассырю 800, потом уже будем долбить по 3 600 А потом уже, может, и x10 долбанем 4 800 Не-не-не, я, пожалуй, заберу, не надо мне как бы сливать этот вот, это вот все дело uh, 80 тысяч у нас уже на балансе имеется практически, да, 75-76 сейчас будут. Uh, так, ну ладно, заберем и будем смотреть, что будет насыпать нам в дальнейшем времени Так, 2000, ну неплохо Крутим, конечно же, дальше автомат и надеемся только на самое-самое лучшее. 3000, ну такое, себе. Так, смотрим дальше 1800, конечно же, летит у нас В будущее И <свистит>, пытается нам что-то реально дать Хорошее, 7000, 8, Хорошо, в есть 14 кусков Конечно же, приятненько на такое смотреть Да не только мне, наверное Но, В общем, казино-рулетка пока как видите Тащит, 8000 Еще сюда-сюда к бате Смотрим, что дальше, 600 Бляха, это уже такое себе, если честно Так, ну, 90 тысяч, 000... Двойная бонуска. Два раза будем мы играть на ней. Ну, рулеточка. Давай, не подведи. Казино рулетка. Давай, тащи, тащи, клубничка. Что-то реально годное. Так, смотрим. Хороших с 2 есть, уже, в принципе, приятненько. насыпала, насыпало, 4200 Имеем уже с этой ставки. То есть, а купили по-любому. Посмотрим, что будет еще. Может, яблочко. Да нет, лимон которого нету, к сожалению, на слоте Но ничего, ничего, будем ждать, конечно же, получше Выпадение Х2 тоже, в принципе, неплохо Ладно, уж уже заберем 7800, давайте ждать вот хочется персики, абрикосы назвать еще вишенки. Хорошо, ребят, а это уже X6 и в итоге у нас 18 тысяч рублей получается ставки, то есть X10 мы уже как бы с вами словили. Еще X2 тоже, в принципе, приятно. Конечно, вот если так будет выпадать по X2 тоже, в принципе, нормально сравниться с выпадением яблочка, да, то тоже будет хорошо. X2 есть. Так, смотрим, 25800 рублей у нас уже на балансе имеется, ребят, плюс, да, и 117 тысяч мы уже имеем, потому что еще выпадают вишенки, и, кстати, походу они не перестают насыпать казино рулет, как видит, тащит просто реально неимоверные суммы. Так, э, я думаю, потом э, через, не знаю, ставки, наверное, две... Сделать динаминацию на X10 и стать по 18 тысяч рублей, ребят. Думаю, это хорошая затея будет, потому что, в принципе, имеем уже 124 тысячи. Я думаю, что-то еще по-любому насыпет, потому что есть у нас вторая попытка, ребят. И, к сожалению, выход будет. Да, и вторая попытка, посмотрим, что нам с нее дропнется. Казино-рулетка, не подводи, пожалуйста. Хотелось бы увидеть, конечно же, арбуз, но, к сожалению, нет. Окей. Делаем, наверное, сейчас x5, то есть ставим э, 9000 рублей, попробуем с такой ставочкой зайти, может как-то нам оно и получше, дропнется, э, выигрыш, да, но пока, вместе, ребят, все реально у нас хорошо проходит, и, наверное, будем делать сейчас x10 после этой ставки, потому что тысячи рублей у нас есть, как бы нужно поднимать еще больше, желательно, да, давайте попробуем, давайте попробуем, ребят, с кем черт не шутит, давайте, 18 тысяч рублей ставки у нас, посмотрим, будет ли дропаться что то охрененное. Бонусная игра на 18 кусков. Подожди, подожди, подожди. Пожалуйста, пожалуйста. На 18 кусков. Умоляю, просто дай что то годное. На 18 кусков, ребят, бонуска. Я не знаю, если сейчас что то дропнется, то я буду просто в шоке. Пожалуйста, X2 хотя бы, хотя бы X2. Это уже будет у нас 36 тысяч рублей. И приятно бы было увидеть, но нет. К сожалению, X5 нету у нас на слоте. И, естественно, я думаю, все, Сейчас будет выход. Яблоко, и все, выход Давай уже не томи, я понимаю, что ничего не дропнется Окей, ладно, сойдет и так Конечно, нихрена не сойдет, мы 18 кусков Просто просрали а, Давайте дальше ставить, конечно же, по 120 тысяч Надеяться на бонусные игры а, Выигрыш есть, хорошо, есть Спокойно, ждем Еще выигрыш, ребят, неплохой, причем 163 тысяч уже имеем, ребят И докрутим, докрутим, докрутим, пожалуйста Давай что-то годное. Давай что-то годное. залет на бонус. И нужен бонус, пожалуйста, пожалуйста, дай. Ребят, 18 кусков на бонуску. Ну, я не знаю, если ничего не дробнется, то это просто я самый невезущий человек реально на этой планете. Но ну, должно хотя бы x2. x 2 x 5 нихрена себе, ребят. 221 тысячи рублей у нас на балансе есть. И это уже хорошо. Нам остается 200 и. Еще затент, пацаны, насыпал! Хорош, подожди, смотрим. Бляха, еще сатен насыпал Бля, пацаны, казино рулетка Просто реально сейчас вытягивает все Потому что, ну, 311 тысяч рублей У нас на балансе есть И, конечно же, мы в плюс уходим Причем неимоверный такой плюсик приятный э, Смотрим, что будет дальше э, Надеемся на что-то хорошее, выход, к сожалению Ребят, нужно докрутить по-любому Я не хочу останавливаться на 300, 311 тысяч Но я не хочу останавливаться на этой сумме Я хочу уйти еще в плюс И я надеюсь, я не зря это делаю, потому что, в принципе, выпадает что-то да надеемся надеемся крутим верим и ждем конечно же хороших сочных выигрышей хотя бы давайте уже 400 форме мы закончим на... нет подожди хорош хорош выпало пацаны выпало спокойно спокойно спокойно крутим для хоть бы минус не уйти хоть бы минус не уйти пожалуйста в вот минус не надо мне уходить конечно есть много попыток у нас но ребят все может случиться слишком быстро и мы все встрем, но я очень надеюсь на то, что это не про и зайдет. Так, 370 тысяч имеем на балансе бонусная игра на 18 тысяч рублей, ребят. А, я не знаю, что можно нас спасти. Конечно, я понимаю, что X здесь, X 70, вот это нас спасет. Вот, давайте просто докрутим и все. просто охрененно, просто охрененно, ребят. Так, пока мест... живем, живем. Еще хотелось бы... Вс, вс, сделали нахрен. Еще x5. Все, пацаны. Ребят, казино рулетка просто реально сейчас тащит все. Бляха, не останавливаются, да? Подожди, еще и шанс. Может что-то поднимем еще. Бля, да не Еще 18 кусков, ребят. Это 180 тысяч еще, ребята. Ни хрена себе. Пацаны, я.. Подожди, еще что-то может дробнуться. Если сейчас еще что-то дробнется вообще. Да, все, наверное, все. Ребята, ну короче, вы сами все видите. Вы сами все видите своими глазами, ребят. Что у нас в итоге вышло? 729 косарей. Чуваки, ну, я не знаю, так как по мне достойно. Большого пальца вверх, реально подписки на канал. Переходите вниз по ссылке в описании. Используйте мои тактики, схемы. И, конечно же, свою удачу. Всем всего хорошего и таких же сочных выигрышей на фруктовом коктейле. Пока-пока.